Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Заложный неожиданно появился на свадьбе украинцев Максима Алексеева и Екатерины Полищук. Тем временем в российском инфопространстве активно разгоняется дезинформация о гибели украинского генерала. Фото с церемонии, на которой побывал заложный, опубликовал лично новоиспеченный супруг Алексеев в Facebook. Он отметил, что мечтал, чтобы такой особый момент его жизни осуществил особый человек, и это получилось. Валерий Федорович согласился. Теперь у начала нашей семьи стоит легендарный человек который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных, а теперь и для нашей семьи. Поэтому очень благодарны Валерию Заложному за то, что согласились и сделали этот момент по-настоящему невероятным, написал Алексеев.